Если при открытии кассовой смены появляется ошибка с текстом «Ошибка открытия смены» или с момента открытия кассовой смены истекло более 24 часов, необходимо закрыть окно с информационным сообщением, нажав кнопку «Закрыть», а затем нажать кнопку «Закрытие смены». Появится информационное сообщение «Закрыть смену». Нажимаем кнопку «Да». Для сверки нажимаем кнопку «Отчет без гашения». Будет распечатан отчет. Затем нажимаем кнопку «Закрытие смены». Появится информационное сообщение о закрытии кассовой смены. Нажимаем кнопку «Закрыть». Кассовая смена закрыта. Можно начать работу с кассой.